Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы хотим пригласить вас на семинар, который пройдет 2-3 апреля в Москве, посвященный комбинированному лечению пациентов с аномалией развития прикуса. Мы с Андреем работаем уже давно, и когда мы начинали работать, было очень непросто. Была куча вопросов, ответы на которые мы не могли найти ни в учебниках, ни на семинарах, ни на конференциях, и мы часами проводили в обсуждениях наших пациентов, часами по скайпу обсуждали то, как нам работать. И, конечно, хирурги, ортодонты – это врачи из разных планет, но при этом мы лечим одного пациента, делаем одно общее дело. Поэтому очень важно налаживать взаимодействие и взаимопонимание нам с друг с другом, и мы бы хотели поделиться с вами нашим опытом на этом семинаре. Я расскажу о хирургических возможностях лечения пациентов с дистальной окклюзией, с мезиальным прикусом, о двух философиях лечения пациента с трансферзальным несоответствием, а также расскажу о том, как может помочь хирург, пациентам, у которых есть проблемы с височно нижнечелюстным суставом. Подробно расскажу о цифровых протоколах, которые используются в лечении данной группы пациентов и действительно ли они работают. Я расскажу о том, как нам, ортодонтам, готовить пациентов к операции, какие могут быть сложности при этом на этих этапах, какой может быть протокол работы с хирургом, как сделать так, чтобы хирурги нас понимали, мы понимали хирургов, как нам компенсировать скелетные аномалии, когда хирургов нет, и какие ошибки могут быть на всех этих этапах, и как их исправлять, и как их видеть. Мы расскажем о том, как сделать так, чтобы наше взаимодействие было плодотворным и успешным. До скорой встречи в Москве 2 и 3 апреля. Будем рады вас видеть.